В результате пожаров в селах Постникова и Жморского района и Красненское промышленовского района Кузбасса сгорели 18 жилых домов, как сообщила в мессенджере пресс-служба главы региона Сергея Цивилева. Огонь уничтожил 10 одноквартирных и 8 двухквартирных домов. Причины пожара устанавливаются. Цивилев пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь. Без крыши над головой остались 36 человек, в том числе 13 детей. Погорельцев разместят в помещении школы, где подготовят 40 спальных мест и обеспечат людей горячим питанием. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.